Всем здоровчики, с вами на связи, как и всегда, я, Дядька Ванька, и это долгожданный, друзья мои, Free Fire. Да, мы наконец-таки добрались и до него, PUBG Mobile это наша любимая игра, но многие люди заходят там, да, допустим, в Free Fire заходят и пишут мне, PUBG Free Fire Top, PUBG Free Fire Top. И мне было интересно, ну что же это за игра такая, почему ä, все так хейтят PUBG, да, Free Fire, -чки? почему бы не попробовать, не посмотреть, не запустить эту игру и не высказать свое мнение об этой игре, ходу пьесы я в эту игру не играл поэтому э, мое реальное э, мнение о ней будет напрямую связано с игровым процессом то есть вот по факту запустил игру и погнал был стрим сегодня утром Я этот стрим сохранил и в принципе вот со стрима всю эту нарезочку в этот видеоролик и вложу с тебя обязательно лайкос подписка и не забывай про колокольчик также не забывай все остальные видосы на канале тоже пролайкивать и писать комментарии как тебе в общем-то видеоролики которые мы здесь с тобой творим ну погнали в общем-то к видеоролику давай не будем затягивать сейчас мы с тобой испытаем все нахер с первого раза ни херся Авторские права? Нет, спасибо. для мы с тобой какие? Ух ты, уху, мужик какой. Кстати, на пабдиропане. PUBG... Ежегодная вечеринка, давай на вечеринку. Вечериночка, вечер из очка. Испытаю удачу, давай. На накер видал какой я сука, счастливчик первый день и сразу минус 90 процентов на все нахер. видали нахер слабо также повторить это это это самый лучший мой роллинг вообще это, в пабге такого не было для ты шо ты графуан это максимум это ультра уже это реально я сейчас на ультрухе и россия а ну я, но, сука, видали, юшка льется, как из него. Мы стартуем вообще, мы, мы летим куда-то. Где полет? Самолет! бля а хер... шо за херня? за херня? Еф твою медь! Ерак, ты видал? Пабги такого нет у тебя развлечения, ты бля. Паб, говно фрифайер топ! Паб говно! Ох ты, ефпать нахер! Ух, ух, ух. Отлетел только что. Кажется, не туда зашел. Реально, да? В жопу какую-то вошел. В очко какое-то. При попал. В очкелу, блин. Выйти в лобби. Погнали нахер отсюда. Все. <как> Рулем-булем. Рулем-булем сейчас. Будет. Ребят, подписываемся на YouTube. Прожимаем лайк. Эм, и не забывайте, там новый видеоролик сегодня вышел. Сука, друзей. Заколебался клянчить, что ли, должен. Всех, сука, с друзей. Ух ты, нихера себе джадайский меч. на сука. Эй, я здесь. Я здесь. У -у -у. У кого кокосы, ребят, у кого кокосы? Ну, не интересует интересуют, ребят. Это твоя королевская битва. Это твоя сука королевская битва, понятно, блядь? И ничья иначе. Это тебе не в пабге, там, на английском, хер пойми, чё, блин. Сюда летим, я хер его знает, что? Шо... это... Нет, полетели в жопу мира, вот сюда вот. Не, вот сюда вот, давай, вот сюда. Хер его знает, куда лететь, как лететь, шо нашел, куда... Ай мамаля, пака сноумен. Так, ребятки, мы летим на сноуборде, мать его. А что надо открыть? Давай откроем парашют. Ах, хереть, я не умею летать, нихера. Сука, бот, сука, бот, я полней же бот. Недолет у нас, ребят, недолет, сейчас кто-то шпильнет. Что, что, что, куда? Давай. Так, что тут, поднимай давай. Я, твою мать скорелька есть люди здесь все я сейчас киберспорт буду показывать обосретесь Охереть. Оп. тур тур тур будем делать Пинь. а я один я вообще в соло чудеса где мои тиммейты где-то где товарищи где... О -о -о. не ну знаешь, вот, вот тут скажу так вот смотри при файре вот мне нравится как калиматор коллиматор входит ты, Я не могу навестись на него Он сам стрелять будет, не? <срешили> О, <отсюда> туда <срешили> О, ер, твою мать, ты что? О, обосраться Хер. О, блядь, что-то Кто здесь? Побежали Бегим нахер, что это за звук был? Вот она сейчас похни что ли? тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тих. Ты тихо дядя? тихо тихо тихо тихо тихо Эй, тихо внизу тихо Третьего тихо ты прикинь, как он тихо залез-то? Ребят, не забывайте подписываться на каналчик как-то тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо Сейчас будем со снайперки работаем с работать спецназ <Свёзд�> на гербе минус 2 нас два живых а, на давайте с пестика унижу yeah. mer, mer, mer, mer, mer, короче разкин мы. топ-1 ребят первые каточке сразу топ-1 туда его забираем мое впечатление сразу сразу скажу что ну на уровне с подглай там где-то типа того может быть кто-то меня скажет что я типа не прав Ну, реально, для телефона она топовая, конечно. Для телефона, для мобилочки топ. Для компа не скажу, что охеренная. охеренная. Точно уж не для компов эта игрулька. Короче, ком... на компе играть в это нет смысла. А, что еще скажу, что -то? мне не нравится настройка прицела. Допустим, я, я все унизил. Я все унизил нахер вниз, просто поставил вниз. Ой, блин. Ой. Поставил на низа, да, а у меня оно как было, там охереешь просто. Так и есть. Короче, я бы не сказал, что я бы эту игру обосрал бы, да, там, ну вот, знаете, я что-то не пойму, почему люди ходят. Тут вот, это Free Fire кричат. Паб говно. Free Fire. Ой, топ. Пабдеры кричат. Free Fire говно. Паб ктоп. Короче, на мой взгляд, игрушка. Ну как бы для подросткового возраста, да? Бля, я когда ма маленький был, я в максимум, что видео это на телефонах охереть графика для меня казалось. А сейчас на телефон такое пиндюрят просто, что просто охереваешь. Как типа такое на телефон делается, да? В моем детстве бы такое на телефон, я бы кричал Free Fire Top, а остальное все говно нахер. Игрулька интересна, ну интересно тем, что типа если сравнишь что это мобильная игрулька, а Паб типа, там дохера нагрузки, да? Там, типа, не все телефоны потянут. Типа, а ты любишь стрелять, тебе нравится стрелять, да? Типа, ну вообще похера. Честно. Я вот чисто для того и запустил вот это все, чтобы... Чтобы тех, кто ко мне заходит, типа, Free Fire, то, Паб говно, говорят. блядь, мне просто нравится Паб. Ах ты, еблядь! Ты, только дурак, не хера себе. Ты что, дядя? Охерел! В общем-то, друзья мои, проведя в игре всего лишь час своей жизни я понял одно что лично для меня данная игра э, не является таким магнитом как папка mobile допустим да или же даже как э, любая другая иная игра по одной причине мне э, не очень комфортно данная игра мне не комфортно э, движение персонажа мне не комфортно сынса. мне в принципе как пабгюро э, эта игра не особо динамичная показалась, но быть может это мое первое впечатление и оно сырое, но э, у меня нет такого ощущения, чтобы я сидел и типа вот блин у меня там сейчас что-то прогорает, надо запустить Free Fire. Вот такого ощущения нет. Вот по папку есть у меня такое ощущение типа там РПШка, МПШка там да, или же просто хочется в каточку пойти в соло на будку прыгнуть или еще чего-то да вот. Вообще сравнивать данные игры не имеет смысла, потому что они очень кардинально сильно друг от друга отличаются. Во-первых, Free Fire, он упрощен очень сильно, прям упрощен, ну прям до максимума, да? То есть даже ты в прицеле можешь стрелять по человеку, у тебя автодоводка стоит. То есть ты стреляешь, и у тебя доводит прицел. В PUBG там есть помощь в прицеливании, но она не, не настолько прям, вот, прям точно по помогает в прицеливании, что ты просто стреляешь в сторону чела и убиваешь его. Нет такого. Физика и динамика игр тоже разная, То есть Free Fire, она более реально сделана под телефон. PUBG Mobile все же стремится к уровню выше, да. Его все улучшают и улучшают графику. Там карту снимают с эксплуатации, ее дорабатывают, опять закидывают в PUBG и вообще стремятся переделать настолько, чтобы она была схожа со стимовским пабгом, ну а Steam, PUBG, Steam это тоже совсем другая игра, в общем-то обе игры разные, Free Fire мне игра зашла как чисто почилить, повеселиться, поугарать что-то новенькое типа ощутить а, надеюсь у меня на канале появится меньше людей, которые будут писать у меня в чате на стриме по пабку, что Free Fire топ паб говно, а наоборот услышат меня и подтянутся ко мне примкнут к моим рядам и может быть будет просто поддерживать себя поддерживать меня зрительской симпатии быть может если будет хорошая активность людей которые хотят поиграть в free fire быть может и будет иногда изредка там стримы в общем мораль данного видеоролика и цель объединить людей и примкнуть к одной общей единой то есть все мы, ребятки, играем, во-первых, в игру. И сама игра не виновата, что тебе понравилось это больше, а это меньше. Эти игры, они друг с другом не должны воевать. И мы должны с тобой стремиться к миру. Всем мира и добра. Не забывайте писать, ребятки, в комментариях, как вам данный видеоролик. Пожимайте лайк, Кучанский, и не забывайте про колокольчик. Увидимся на эфирах. Пока.